если говорить о женщине, она должна слушать своего мужа в первую очередь. Я пас. Сразу. О -о -о -о. Я пас, я не хочу слушать. прослушать. Я не хочу слушать мужа, я не хочу слушать родителей, я никого не хочу слушать. Я сама по себе. <теплес> Ой, мне 35, и я одна. Как так получилось? Надо было слушать маму и мужа, и всех. Блядь, я ебнутая. И кошки рядом. Почему мяу-мяу-мяу? Никто не сказал. О, шити,